ребят всем привет это мое первое видео меня зовут александр вы на канале алекс Яран. всем приятного просмотра и отличного настроения погнали в этом видео я хотел показать вам мой симулятор или рабочее место, как вам удобно в этом видео я хочу сделать распаковку и обзор моего нового кпп шифтера z shifter от компании z making полностью кастомная с нуля разработанная Обычным человеком – коробка передач для народа. Самая народная – коробка передач. Покажу вам и сам проверю, как включаются передачи и звук, насколько он громко и понятно работает на слух. В комплекте есть гарантийный талон на 6 месяцев. Сменная узкая ручка отдельно и сама КПП. Досмотрите это видео до конца и получите бонус на скидку 5% на этот самый народный шифтер. Обратите внимание, что промокод на скидку действует до 31 октября. Все качественно, аккуратно упаковано в надежную коробку и безопасно, мощно завернуто в пупырку. Ну что вам сказать, на первый взгляд устройство мне понравилось. Коробка довольно-таки тяжелая по весу, чувствуется, что конструкция крепкая. Видно, что основные несущие рабочие части сделаны из металла, и коробка скручена толстыми стальными болтами. Ребят, я уже покатался на этой коробке и попробовал секвентальный мод. Это пока что лучшее, что я пробовал в своей жизни. И стоит это все в три раза дешевле аналогов. Смело могу сказать, что это крутая вещь. Самая категорично максимальная народная новая коробка передач с а-шифтером и функцией секвентального переключения вперед и назад. спасибо ребят что досмотрели до конца я оставил для вас ссылки в описании видео на сайт производителя данной коробки передач там же вы найдете ссылочку на сайт производителя компании где и сможете оформить и добавить промокод покупку Для включения секвентального мода используем вот это пластиковое дополнение и закручиваем гайкой снизу коробки передач. ушел Ну и на этом все, конец видео. Категорическое спасибо тебе, человек, что смотрел и досмотрел до конца. Всем категорическое спасибо, что смотрели. Всем пока. Всем категорически. Доброго вечера и отличного настроения.